Труп мужчина нашли на этой кровати Я так понимаю, что это кровь И это очень загадочная смерть, друзья Потому что двери были закрыты изнутри Все окна были целы Я убедился то что здесь есть паранормальная активность кто ты dark ghost всем привет друзья сегодня я нахожусь в заброшенном доме этот дом заброшен но он закрывается на ключ то есть у него у этого дома есть хозяева, но сейчас здесь никто не живет. История этого дома что несколько лет назад здесь нашли мужчину, зарубленного топором. После этого случая в доме начала проявляться паранормальная активность. Нынешние хозяева этого дома здесь не живут, так как боятся То что здесь происходит по ночам. Сегодня я. Попытаюсь выяснить что же на самом деле здесь происходит И если здесь что-то паранормальное Труп мужчины нашли на этой кровати И это очень загадочная смерть друзья Потому что двери были закрыты изнутри Все окна были целы А труп мужчины нашли на кровати Со смертельными ранениями Слишком в подробности вдаваться не буду, так как YouTube может не пропустить это. Я вот тут посмотрел в этом шкафу. Возможно, вот эта поддушка. Я так понимаю, что это кровь. Ну, точно не могу сказать, но возможно, возможно. Так, и сейчас друзья, я расставил камеры Одну поставил в этой комнате ночную И другую поставил вот здесь Также установлю здесь тепловизор Но для начала пройдусь с электромагнитным прибором В скорости после того как случилась эта трагедия в этом доме Где-то примерно через неделю здесь начала проявляться паранормальная активность прибор показывает что здесь есть а паранормальная активность превышена Магнитное поле Так в этом доме по любому что-то есть паранормальное Так друзья пройдусь я пройду с рацией Тепловизор восстановил. Так вот, видно. Ставлю на запись. Так, кто не знает, вот это и есть тепловизор. Странно что-то рация как-то себя ведет Буду вот так идти Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Ты можешь со мной поговорить? Ты можешь выйти со мной на связь кто ты? ты можешь мне ответить кто ты? сейчас нужно полотно повесить может показаться. Да друзья здесь очень сильная энергетика очень жаль что мой эгф в ремонте рация не замолкает вообще можно попробовать выключить свет и сейчас я посмотрю если есть в этой лампе керосин то возможно я побуду с ней Но лучше конечно когда будет эгф побыть здесь при свечах что то этот ножик я не, не помню что он здесь лежал сейчас показалось или там кто-то прошел Да, друзья сюда нужно приходить с эгэев а Рация не прекращает издавать звуки И в доме очень сильная паранормальная активность Люсик. В общем, друзья, я убедился, то что здесь есть паранормальная активность. И сюда мне уже нужно будет приезжать с EGF. Потому что мне так не узнать, кто что за сущность здесь находится. И что вообще ей нужно. В общем, все, друзья. На этом пока. Друзья, обязательно подписывайтесь на бусте. Там я публикую свои фото без маски, а также видео. Ссылки все будут в описании. Всем пока.